Мы разные. Разные интересы, занятия. Но есть то, что нас объединяет. Новые факты про страшную деда в пячах, про сдеки, сбить и фактичный рекет сбоку сержантов и офицеров. Повышение тарифов на коммунальные услуги планируется провести до конца нынешнего года. Так, коммуналка будет оплачиваться почти в стопроцентном размере. Граждане Беларуси должны ежегодно платить налог на тунеязну. Не стоит молчать. Твое право на мирное собрание.